Здорово, мужские мужчины и ребятишки, которые впервые наткнулись на данный эпизод по мобильной колде. Сорян, я немножко приболел, но надеюсь, это нам не помешает, ибо именно в этом материале вы найдете ответы на все актуальные вопросы, которые у вас могли возникнуть по ходу погружения в игровой процесс. Не буду таить, материал максимально будет полезен новичкам и ребятам, которые играют по фану и не углубляются в изучение игры. Практически все пункты я брал, из часто задаваемых вопросов в комментариях Итак, инфа для всех Если не получается зайти в игру и вылазит табличка «Время и стекло» То попробуйте сразу же ввести свои данные и повторить заход Этот способ я попробовал на iOS и Android девайсе Все работает Данная ошибка, возможно, сезонная И в будущем такой способ, может быть, и не будет работать Поэтому в ином случае дополнительно еще можно попробовать Чередовать подключение с Wi-Fi, а потом с мобильного интернета или наоборот или же попробовать включить VPN для попытки прорваться в лобби. Так, ну а теперь переходим к часто задаваемым вопросам по игре. Как ты кидаешь гранату левой рукой? Да, брата, братья, не удивляйтесь, ибо удивляться нужно будет чуть дальше от вопросов новичков. Но, как говорится, за спрос денег не берут, а новых игроков адаптировать надо. Поэтому заходи в настройки, базовый ищи пункт включить леворукое тактическое снаряжение. А чтобы на полную раскрыть потенциал данной штуки, еще советую включить пункт быстрый бросок гранаты. Благодаря этому пункту мы сможем кидать бросалочки всего лишь нажимая на одну кнопку. Без этого пункта... Придется жать две кнопки, но у данной функции есть недостаток. Вы не сможете бежать с бросалочкой в руках, максимум только во взведенном состоянии, поэтому смотрите как вам будет удобно. Как ты видишь своих союзников? Один из самых популярных вопросов, оно и понятно, ибо эта функция помогает собирать информацию по безопасным местам в катке, да и просто помогает не кипшевать, когда из-за угла вылетает твой товарищ. Данную функцию, как и в первом случае, можно включить в базовых настройках. Она называется «Перспектива союзника». Всем рекомендую ее активировать, если по какой-то причине она отключена. Как ты разделил гранаты? Тоже пролетает в комментариях этот вопрос. Разделение гранат очень сильно помогает, когда включен бросок левой рукой. Разделение граната вы найдете также в базовых настройках. Пункт кнопка разделенного броска. Рекомендую включить данный параметр, если уже освоились в игре и чувствуете себя уверенно. Но ну, а если вы недавно в колде, то пока не парьтесь. Как ты поменял интерфейс кнопок? Имеется в виду вот эти и другие прямые кнопки, которые есть у меня в раскладе. Данный вопрос уже задают пользователи и по ибо многие даже на это внимание не обращают. Но если вдруг кто-то обратил, то заходите в раскладку и ищите вот эту кнопку и жмите. Эффект чисто косметический и никак не влияющий на геймплей. А вот что немного влияет на геймплей и при преаим, так это уменьшенная кнопка настройки по центру экрана. Это не какой-то там сторонний прицел, это просто уменьшенная кнопка. Сколько я конечно же делаю контента на ютубе, не устает ребятишки спрашивать этот вопрос, так что, чуваки, это просто уменьшенная кнопочка. Кстати, пока мы находимся в раскладке, важным шагом к чтению игры будет грамотное расположение карты на экране. Если вы играете на телефоне, то я не рекомендую оставлять карту в углах, ибо тут у вас могут быть пальцы. Идеальные места для мапы это вот эта зона и вот это. Я же ставлю карту всегда сверху, ну, ибо привык. Но вообще она идеально может вписаться и вниз. Тут нужно привык Карту, к слову, еще можно сделать чуть больше, убрав в описании локации. Чтобы это сделать, зайдите в настройки, базовые, и в самом низу настроек отключить пункт вызовы. У вас пропадет обозначение локаций. огнянский у меня закрыт магазин. Как донатить в игру? Здесь тебе поможет мой главный админ из группы ВКонтакте, Фистер. Федя пришлет тебе боевой пропуск и зарядит все сипишки по скидке, чтобы ты с кайфом играл на новых скинчиках. Также Федя в другие. И популярные игры сможет тебе донат зарядить, если помимо колды ты еще во что-то играешь. А еще в лавке Фистера частенько конкурсы проходят на халявные боевые пропуска, и скоро такой движ начнется. Я максимально тебе рекомендую лавку Фистера, ибо Фидос мой официальный спонсор контента для вас. Ссылка в описании тебя уже заждалась. Дерзай как ты сделал отдельную кнопку лежать. Как вы уже догадались, юные любители колды, данный параметр также включается и выключается в базовых настройках. Если вы играете в два пальца, то пока на него забейте и просто получаете удовольствие от игры. К слову, чтобы игра у вас не лагала, хотя бы раз в неделю подгружайте шейдеры. Чтобы их найти, зайдите в звук и изображение, листайте в самый низ и начинайте загрузку шейдеров. Еще рекомендую в игре ставить максимальное число кадров, насколько позволяет вам ваш девайс. А качество графики оптимальное ставьте. Либо среднее, либо же низкое. В динамичных шутерах все-таки FPS решает, нежели ультраграфон. Также, дорогие друзья, если у вас мало памяти на телефоне или сотик слабоват, то нажимайте вот сюда и удаляйте файлы, которые вам ну, особо не нужны. Я, например, не играю в режим зомби, поэтому его снес. Если вы только играете в сетевую игру, тогда зачем вам файлы королевской битвы и наоборот? Данное действие немного поможет Разгрузить телефон, чтобы играть в колду с кайфом. Ну а теперь небольшой блиц часто задаваемых вопросов. Почему у тебя две гранаты? Все благодаря синему перку Шрапнель, который позволяет носить две основные бросалки. Если вдруг тебе нужны две тактические, то тут уже бери перк Тактик. Почему у тебя обновляются гранаты? Как ты уже догадался, и здесь замешана работа перка, а именно перка пополнения. Если вдруг у вас нет каких-то перков или классов, то идите их искать в магазин. Там же можно и всякие бросалочки найти, и оружие, и в общем всякую всячину. Так что проверяйте сначала магазин. И самый мать его топовый вопрос, который прилетает от супер новичков: Как ты сделал отображение киллов на руке? Не удивляйтесь, новичкам же все интересно. А так это все благодаря легендарным и мифическим скинам на персонажей. В этом и весь секрет. Кстати, пока не забыл, хочу сказать огромное спасибо ребятам за подписку на Бусти. Благодаря их поддержке выпускать новые эпизоды становится мне чуточку проще, поэтому если у кого-то есть желание меня поддержать, залетайте. Надеюсь, теперь многие вопросы отпали. Ты нашел ответ, если ты в колде недавно. И ты уже более-менее во всем разобрался. Ну, а если ты уже бывалый игрок, то все-таки спасибо тебе за просмотр. Я сегодня пока что не в форме в своей голосовой, но спасибо большое, что досмотрел. Ты, кстати, можешь мне подсобить, брата-брат. -брат. Напиши в комментариях какую-нибудь свою фишку, чтобы новички тоже увидели. Я самые крутые залайкаю, чтобы они вылетали в топ. А если хочешь знать чуточку больше, то абсолютно всех и новичков, и бывалых жду в своем телеграм-канале. Скоро там будет интересный конкурс. Поставь в чтобы я побыстрее выздоровел. Но это был Огнянский. Все только начинается.